для увеличения состояния значимости ума и реализации. Мы рассмотрели вопрос, который называется вопросом очищения помещения и гармонизации. И самые простые практики существуют для того, чтобы быть очень везучим человеком? Если я так делаю семь раз, то тогда я на протяжении даже 7 дней становлюсь вешеным, чем те люди, которые являются моими конкурентами. Она еще и делает человека не только умным, сливым, удачливым, но она еще и приводит к тому, что улучшается память и улучшается зрение. Что это даст? Если на... мы выполняем практику, то у нас появляется и здоровье, и благополучие. Для благополучия с владыкой... Делает человека благополучным. Молодцы, все сработало, ура. Теперь вы будете всегда успевать, а также у вас будет превосходство над людьми. Стечение богатства сейчас сделает, чтобы ко мне стекалось богатство. У меня не получается так стать богатым человеком, не получается среди людей блистать стать знаменитым не получается.